Интернет-магазин «Спортнит» представляет вашему вниманию магнитный велотренажер «Спортэлит» SE500D. Тренажер для эффективной тренировки всего тела. Он имеет восьмиуровневую плавную систему сопротивления и прочную стальную конструкцию. Характеристики велотренажера в «Спортэлит» SE500D. Система нагрузки. Магнитная. Максимальный вес пользователя 150 кг. Пульс измеряется при помощи сенсорных датчиков. Количество уровней нагрузки 8, вес тренажера 37 кг, а маховика 7 кг. Подробные характеристики тренажера SE500D, а также наши акции и скидки вы можете найти на нашем сайте по ссылкам в описании. В тренажере используется механическая система изменения нагрузки. При уменьшении нагрузки магниты отдаляются друг от друга, при увеличении сближаются. Педали оснащены ремнями для фиксации стопы, что обеспечивает безопасность во время занятий. Монитор показывает время тренировки, скорость, расстояние, частоту сердечных сокращений и количество потраченных калорий. Белотренажер также оснащен одометром, который измеряет пройденный путь. Форма компьютера позволяет использовать его в качестве держателя для телефона, планшета или MP3-плеера. Для удобного перемещения предусмотрены транспортировочные ролики в передней части тренажера. Подробные характеристики велтренажера SE500D, а также наши акции и скидки вы можете найти на нашем сайте по ссылкам в описании.